Коллеги, привет! Меня зовут Максим Беляк, я SEO e-commerce платформы Хабер. Мы помогаем различным поставщикам из разнообразных категорий выходить на маркетплейсы. С нами уже работают такие компании, как Photos, Epicenter, U-Contract, IDS Borghomi, Casta, LaModa и другие маркетплейсы и поставщики. С 3 по 6 марта в Киеве пройдет международный мебельный форум. Это самое большое мероприятие в индустрии мебели и предметов интерьера. Данное мероприятие объединяет между собой производителей и дистрибьюторов розничных и оптовых продавцов, дизайнеров и архитекторов, а также интернет-магазины, которые продают все эти товары в онлайн. Хабер в этом году закрывает тему о том, как продавать свои товары на маркетплейсах. 3 марта я выступлю с темой доклада о том, как одновременно разместить свои товары на 500 маркетплейсах страны. Также расскажу о нескольких кейсах успешных поставщиков на e-commerce платформе Хабер. Поэтому, пожалуйста, жду вас всех. Мы поделимся свежей аналитикой, покажем свежие цифры, покажем успешные кейсы. До встречи!